Маткульт, привет всем! Привет! Миша Светловский! Привет, дорогой! Привет. Спасибо, что пришел на канал. А знаете, кто такой Миша? Миша, мастер игры Го. Как это называется? Черный пояс и пятый дан, да? Да. То есть, это прям вот. Ну, Но это не черный пояс, это так. Ч черный пояс выше. Там Понятно. Есть... Ну, в общем, один из там, самых крутых игроков в России в игру Go. А я даже не знаю правил этой игры. И вот сейчас будет такой, как бы, алаверды, потому что когда-то я читал у Миши лекции на физтехе, ну одну, как минимум. Вот, да. а теперь Миша меня будет учить игре «Го», а заодно и вас всех! Так что, добро пожаловать, расскажи про себя все, что ты считаешь Ура. нужным, важным, и, и да, будем заниматься. Будем. А, я играл в эту игру еще когда не поступил на физтех. А уже 10 или 11 лет. А ты из Москвы? Или... Я из Москвы, из Москвы. Да. Из какой школы? Из школы 1543. А, понятно, да, Да. известная. Вот Первый раз, когда я ходил в Google клуб это был Бжуковский. Вот. Я сначала некоторое время узнал про игру в интернете, там играл какие-то партии, а потом узнал, что есть клуб. И такой, как бы, первый раз прям мальчик, вот, Сколько мне было, лет 14. И такой, садится куда-то на электричку, едешь в какой-нибудь кост, там какая-то кафе, какие-то прекрасные иллюзии. вот да, На тот момент для меня какие-то. вот И, значит, сидят, играют. Причем очень уютно сидят, у них еще были, был такой комплект забавный, в котором камни синие и оранжевые. А, тут вот. камни, да? Да, у нас тут. Я пока, я пока у, нас, тут у нас тут камни черные, и белые. Че че честно, не открывал. Честно, не открывал. Молодец. Ну что ж, да, у нас черно-белые традиционные камни. Традиционно начинают черные. Начинают черные, как и в которая недавно было, да? Да. Потому что это игра, значит, того же региона, так сказать. Япония большого региона, да. Япония, Китай, Тайвань и так далее. Ну что, у тебя сейчас черные. То есть место в карьер, да? Или ты расскажешь про себя еще там чуть подробнее? Я думаю, с места в корее Место скорее, поехали. Да. Итак, а, вот ну, я. Да. Значит, да. Должен, должен объяснить все-таки, как делаются ходы и что начинается, с чего начинается партия. Я могу попробовать угадать, что я должен поставить сюда первую черную фичку. Да, это хороший план, но нет. Не угадал, да. Сначала розыгрыш цвета. Ага. Вот. А, то есть мы сейчас можем поменяться. Возможно. Возможно, да, мы поменяемся. Значит, игрок, у которого белые камни. Берет горсть. Так. Вот. Либо это делает игрок, который старше, то есть важно, чтобы это было некоторым соблюдением диспозиции. Вот. Но если рассказать про российскую практику турниров, то так сильно никто не заморачивается. Угу. Не переживайте. Так. Итак, я, я взял горсть камней. Ты берешь один или два. Ну давай я возьму два. Давай. Кладемся на доску. Вот. Да. Отмеряем по 2, угу. ты не угадал, вот, значит я выбираю цвет. Так, а что я должен был угадать? Четность. А, сейчас, подожди, а, сейчас, сейчас, сейчас, а, все, все, все, понял. То есть я, я взял 2, на самом деле уже, уже сделал свою ставку, что у тебя да. будет четность, да. камней в руке, а ты да. честно... Да, <сё> я сейчас була... наберу до тебя, не глядя, какого-то размера рука. А есть мастера, которые умеют сразу четный брать, например, на заказ? У меня есть знакомство с таким человеком, но, конечно, это не доказано. Это не доказано, да. При мне этот человек пять раз выиграл нигири, ну, то есть определил, какое число камней в руке у партнера, или наоборот, взял своей рукой, так что партнер не угадал. Я просто видел чудеса в нардах, когда я ехал на корабле, мы шли на корабле из Дудинки в Красноярск и там дагестанец Ахмед Алияров обыграл в нарды цыганского барона. И там было, был по этому поводу жуткий фурор, Хорошо. и он просто бросал кости, выкидывая ага. ровно столько, сколько ему надо много раз подряд. Я не понимаю, а, как это, это происходит. Да, это просто это не могу понять. С костями такая техника бывает. Там, как говорится, полтора оборота. Это есть, вообще. Это, это где-то где показано. Просто. Рука тренируется, ну как? Так, ну что, не угадал, значит, правильно. мы меняемся, правильно я понимаю? А, да, иногда так, что меняемся, иногда так, Пересаж... что выбор цвета. А. Не, перес... Пересаживаться надо только, если там совсем по, по шуншую -шу доска стоит, и вот нельзя кам камни менять места, mm -hmm. уже там, не знаю. вот. Иногда наоборот, то есть как бы у игроков стоят флаги их стран, допустим, их менять нельзя, поэтому а, все надо меняться да, сейчас, надо меня, пересаживаться, пересаживаться не надо. Ну вот, ладно. Значит, я смогу начать. А, но я-то знаю, что делать, поэтому Да. сначала я расскажу, что делать. Я даже не знаю, в чем заключается не только ходы, но и задача. Да. А, задача, задача, задача сложна, поэтому сначала ходы. <существу> ходы такие же, как <существу> в игре «Рэндио». Мы ставим камни на пересечении последовательно <существу> один за другим, начиная с пустой доски. Это, да? да, у нас нет ограничения, что... Мы можем стоять куда угодно от слова совсем Ну да, ну кроме естественного ну, Но будут запрещенные ходы будут. Так, ну допустим да. я сюда поставил Я не очень понимаю, что я делаю и зачем Отлично А это хоть чуть-чуть похоже на точки? Это похоже на точки а. Мы будем друг друга окружать Вот, вот, да. вот, вот И вот. мы уже, будем уже окружать я... территорию В точке я в школе играл, правда проигрывал э, всем и играл mm -hmm. плохо Отлично И, и вскоре забросил это да. давай разбираться с самого малого вот, мне нужно захватить один твой камень. Так. Да? Mm -hmm. Что я буду делать? А, я скажу, что тут эти линии не просто так. да, -да. Это, как бы, По диагонали линии нет. По вертикали и горизонтали линии есть. Значит, я должен сделать так, чтобы этот камень никуда не делся. Рядом с ним расставить свои. Так. Вот так ты захватил мой камень, Опа. правильно? Да. Вот, вот сюда стоит. он не убегает. И здесь не нужен мой камень ставить. Да. Как только есть эти черные, Этот камень захвачен, он идет ко мне в чашу. Он мой пленник. Но ты не ставишь сюда свой черный. Нет. Я не ставлю сюда свой. Более того, когда-нибудь как бы на месте пленных камней тоже появляется игра. Так. А если я после этого захватил все, да? Ну, давай-давай-давай, успеем давай, да, давай с этим. Что это да. будет означать? Допустим, я вот всю эту группу, О я понял, вот так, да, нужно сделать, чтобы я ее захватил, Отлично. да? Отлично, да. Но пока она не съедена, она окружена. Угу. Да, есть как бы стратегическое окружение чего-то снаружи, а есть полное съедение. Там, Если это. Россию окружают другие страны со всех сторон, это не значит, что как бы я Россию съесть, победили да. и сожрать. Да, они просто окружают. А вот в этой ситуации ты съел? А вот в этой ситуации, да. Но это особая ситуация сразу с запрещенным ага. таким, полузапрещенным ходом. Почему? А, давай пока их уберем. Uh -huh. Сейчас мы их вернем на место. Для начала так. Вот есть, есть такой ход, такое место на доске, где камень сразу съедят. Верно? То есть его по тем правилам как и вот я съел mm -hmm. на этом же месте да. камень, вот, его, у него здесь нет. Свобод, его снимают с доски. Да. Такой ход запрещен. Ага. Ага. Но при этом, если вот так, то я могу пойти сюда и если, следующим если, ходом... если, если так, то можно, верно. Так, ты следующим ходом ставишь сюда черную. Да, причем и... даже не обязан этого делать, нет такого Не уже. обязательно, Это, да? Не Но обязан можешь, можешь бить, как в шашлык. И тогда... И тогда я его снял. А почему, когда я окружил эти, я не снял? Подожди, нет. Ага. Мы, значит, ты их не снял, потому что не доделал ход. Ага. Потому что не все сразу. Так. Так, вернем камни на место, да. Значит, из, из хорошего правила есть немножко исключений. Итак, исключение первое. Если <с ходом отнимаются камни, отнимаются свободы у того камня, который ставится. Так. Да? Но при этом отнимаются также последние свободы у некоторых других камней, то есть снимаются черные. То есть, если я что-то съел своим самоубийцей, то такой ход мож можно делать. Сейчас. То есть, я не могу это съесть по очень простой причине, потому что у тебя есть куда убегать. Да. И как только я ставлю сюда... Да. У тебя куда убегать нет, и я сжираю все четыре камня. Да, одновременно четыре. Одновременно это, четыре. Это, это нормально. И здесь уже, ну, да, ну дальше не знаю, да. Но мы возвращаемся mm. к какому-то еще рисунку. Да. Так. Окей. Так, давай разберемся, как съесть два камня. А то мы съели уже четыре, я понимаю, да, но как они все-таки все эти четыре стояли раздельно, да? Да, да. Вот, давай съедим два камня, которые стоят вместе. Сколько камней нужно? Ну, вроде 6. 6. Хорошо, ставь. Так, если смотреть, да, на дело. Да, прекрасно. Вот. Ну и делаю, тем да? ходом, который был последним. Да. Делаешь так. То есть поставил последний камень, и снял, снял тоски, после этого нажал на часы. А! <laughs> да. А, они еще есть как шахматными часами. Ну, да? такой игр... уже игровой <с момент, Окей. Так. Что, съедим? Съедим группу сложнее? Или, или понятно? А, ну давай еще один сложный пример ну, Давай съедим Под... вот эту группу да. Сколько мне нужно? Четыре Четыре? Согласен Ну то, что сзади все как бы самое, отрезок ходом я съедаю Да, за, за, за, сзади линии не, не растут, поэтому Так, ну и последний вопрос про съедение Это если опять, если любые пустоты, я ничего не могу съесть, да? Любые. Вот я так окружил тебя со всех сторон, но у меня есть пустоты, и я это не съедаю, правильно? Пока не съедаешь, да. Так, и теперь, если ты пошел сюда, то я тебя съедаю целиком. Если этот камень здесь, тогда конечно. Ты съедаешь как бы по раздельности вот этот камень и вот эти все встающие вместе. Так. А если я, если ты не стал глупо сделать, да, вот это сюда не пошел... Я стал, допустим, хорошо. Так, кто он? Соответственно... Тогда тебе нужно больше ходов. Ты сначала съедаешь, например, этот камень. Да, Но один. в этот момент ты можешь поставить... А, Нет, С -с -с сейчас я уже не могу поставить камень сюда, потому что этот ход запрещенный. Он у всех камней мне разом отнимает все пос последние дыхания. А, подожди, подожди, последние так, свободы. Вот, это, вот, это, вот это интереснее. То есть ход запрещен, если он у всех камней разом. У от... какой-то группы камней, камней? Своих, отни... своих отнимает последние свободы. А, -а, а, поэтому нельзя было в центр ходить своим. Да. То есть мне и сюда нельзя, и сюда нельзя. Но как бы здесь, здесь нет никаких камней, я просто создаю М -м. новый один камень. А здесь я соединяю камни, и у них всех остается ноль Но ноль, мне ноль пойти свобод. так можно и нужно. Да. Ты следующим ходом сможешь сюда сходить, и да, есть это. Да, есть это. Так, все понятно. Ну, пока понятно. Пока понятно. Хорошо. Задам там тогда сложный вопрос про Россию, так сказать. В том смысле, что Россия окружена всеми странами со всех сторон, но ее почему-то не съели. Так. Ну, Япония тоже со всех сторон окружена. Ладно, Пусть будет Россия. Итак. Да. Когда мы с тобой закончим игру, ну, сколько-то камней наставим, да, все группы будут на самом деле окружены, потому что вот я ставлю, ставлю камень, потом ставлю еще камень, да, допустим, меня кто-то преследует с этой стороны, да. так, так сказать, вот, я убегаю в эту сторону, да, да. Ну я добегу до края доски, до а дальше бежать будет некуда Да, в точке мы играли на бесконечной доске Вот, то есть да. я, если следовать этим правилам как бы до конца буквы закона то меня, то меня просто съедят, потому что место кончится И всех должны съесть, потому что для всех групп как бы, место закончилось mm -hmm. для, этих место огранич... для этих места ограничено А как игра кончается, но... когда нельзя сделать ход, не запрещенный по правилам Нет, игра кончается в другом месте, об этом позже Так, ладно, допустим, значит э Да, значит, сначала надо разобраться, что делать, чтобы тебя не съели Вот убежать из окружения ты рано или поздно не сможешь Потому что доска кончится. Да. Дальше доски как бы убегать некуда. Да. Что делать? Отъесть кусок этого твоего окружения. Отъесть кусок окружения. Хорошо, значит, Дадится, для, да? то, для точек это работало, но некоторое время. Да, как было дальше Вот ты что-то отъел, да. а вот тебя продолжают порисовать. Вот что ты будешь делать? Да. Как бы ты уже что-то съел, ну, ты уже, позав... ты уже, вот да, знаешь, это как лев гнался за, анти... за антилопой, антилопа позавтракал, но все-таки была съедена. <с да, вот надо все, что правильно делаешь сейчас, покажи, да. То есть вот все, что тебя пытается окружить, надо резко перехватывать и жрать быстрее. На самом деле, вот только вот так можно гарантировать тебе. Можно двигаться медленнее, соединяя все свои камни в единую структуру, да. И это тоже будет, потому что ну, рано или поздно на доске все там, группы соединятся. Ага. Вот. Но тем да. не менее, даже когда вот мы... Есть, есть возможность закончить игру, значит, договориться о том, что мы перестали есть друг друга, как минимум, да, мы пришли к какому-то мирному соглашению. Так. Вот. Что для этого нужно? Для этого нужно понять, значит, какую группу все-таки съесть нельзя, даже если окружить. Да. Вообще 269, да, их максимум, получается, 13? 169. Ой, 169. Да, 169. Да, 13 на 13. То есть это, это предел этого самого, предел э, количества ходов? Да. Есть возможность повторять ходы в некоторых местах. Ну, давай поправиться, когда у нас будет число позиций, число партий. Так. Так, вот я построил группу. И я утверждаю, что, э, значит, я закрываю глаза, ложусь спать, ты можешь что хочешь делать, но ты ее не съешь. я ее не окружил, да? Да, вот так вот. Так, сюда нельзя ходить, потому что да. э, я попадаю в окружение. И сюда нельзя, да. Допустим, я окружил ее целиком. Да, да? то есть можно рассуждать отдельно про то, что есть внешние свободы, да, их можно занять. Да. И... Их нельзя бесконечно наращивать, потому что кончится доска Но, да. есть, но есть свободы внутренние как бы есть, есть сердце, душа позиции Да, вот, вот в этой ситуации что происходит с следующим ходом? Я не могу пойти ни сюда, по-прежнему, да. ни сюда да. А значит я не могу ее съесть Да, с следующим ходом ничего не происходит Ну mm -hmm. и не происходит никогда, да? И в общем никогда, но ну, если только если я сам, сам не с... буду не да, делать, де делать uh -huh. э подарки Вот, окей okay. Да. То есть эта группа, она навсегда останется здесь? Да. Вот. Ну и все группы примут более-менее такой статус, что их, <coughs> их нельзя будет съесть. Mm -hmm. <coughs> так. А, ну что, давай небольшую задачку. Вот, так, вот такая группа. Ее можно съесть? Даже пусть, чей ход? Пусть будет вот и такая. Чей, да? Ну, твой белых. Да. Белых. Мы уже как бы узнали, что если ход черных, то вот она защищается, и да, все. Ну да, ну, ну, значит, она полностью в домике. Да. А что будет дальше? Э, ну, дальше? допустим, ты делаешь следующий ход. Ну, я э, я имею право пойти сюда. Да. Да. А ты сюда имеешь право пойти? Я могу сюда пойти, да, потому что в этот момент я съедаю твои два камня. а, -а, -а. Да. Так. Ну... Но... Это нормально. Нет. А, Пу пусть будет, да. Это не это надолго мне поможет. А, потому что ты имеешь можно. право а сходить я сюда. Я имею право сходить сюда, а сюда ты... Сюда я могу ты сходить. сходить сюда. Съешь камень. Съешь а вы вот камень. теперь... А теперь? Я Твой имею ход... право пойти сюда же, да? Да. То есть камень был съеден? Да. Но, но ты его возвращаешь на, на мое... то же место и, и съел Так все. бывает. То есть прав... правильный ответ, э, действительно, <coughs> мне надо... Пред... Чтобы да, сюда ты не пошел, все равно а только так. Да, а если уже я пошел сюда, взгляд. то ты пошел сюда, съел и ничего нельзя сделать. Да. Ничего. Да. Я не могу пойти, тебе не нужно ходить. Да. М -м. Ну что, давай, значит, еще немножко. Я поясню, как, как вот пространство делится на две комнаты. Поставлю вот такую группу. Mm -hmm. И скажу, что у тебя первый ход. Попытайся меня убить. Давай. Так. Значит, начнем с краевого. А, ты okay. делаешь так. Хорошо. Сыдаешь краевой. Сделал так. Съедаешь краевой. Ага. А, я продолжаю. Этот ход ты можешь сделать. Могу. А дальше. Нет, давай я Пусть не давай я оста я оставлю его в покое. Да. Такой ход я Нет, не могу сделать. По следующей причине. Я ничего не съедаю из-за вот этого пустого места. Да. А себе я полностью. А сам съедаешь? Сам съедаюсь, значит не могу. Угу. А я этот ход могу сделать? Тоже Может, нет. Не могу? Так, значит коревой ход, ход неправильный. Да. Пробуем так. Ну, эм. Тогда я сыграю сюда. Сюда не могу. Угу. Сюда не имею права. Угу. Да. То есть все равно есть какие-то две комнаты, да. они могут быть там относительно большого размера, вот. но в том, что одну комнату нельзя заселить до конца, потому что в ней дыхание кончится, да. и другую комнату нельзя заселить до конца, тоже кончится дыхание. Ага. Значит, всегда есть как бы два свободных места, минимум, и группа продолжает стоять на доске. Окей. То есть вот после этого, вот сейчас уже, только если ты изглубишь? Да. Да. Ну и топ. подожди, вот если ты, просто вот так сделал? Если я вот так сделал, еще ничего страшного, Ничего. По еще, еще два. Помню, mm -hmm. Отлично. А вот что дальше с ними происходит? Вот они стоят здесь и стоят. А, все. Вот в какой-то момент ничего не происходит. Это тоже нужно принять. А, значит, то эта позиция останется здесь до кончания веков. Да. А мы будем до кончания партии. Да. А мы будем продолжать пытаться друг друга есть mm -hmm. где-то там, да? И вот теперь, значит, предположи, когда кончится партия. Если мы поняли, что вот... Такие, ну, наверное, г... такие группы мы оставляем уже Наверное, когда просто нельзя сделать ход. А, значит, ну, Можно раньше. Без... Можно остановиться раньше. Ну, как бы, и, и нельзя или ты не хочешь? Или не хочешь — не все, да? А... А, я сюда не хочу, во-первых, потому что ты меня съешь. Да. Но давай я тебе объясню, почему я не хочу сюда. Вот, и тогда, наверное, станет понятно. Просто, а. если ты вот не хочешь, но у тебя ход другого Есть... хода нет, то что происходит? Я могу сказать «пас». А вот В любой есть. момент можно пропустить ход, да. Вот, вот, вот, вот, вот, вот вот, это. Значит, соответственно, кончится игра тогда, когда либо а, нельзя сделать разрешенный ход, либо ты не хочешь сделать ход, и твой соперник... Кончится ход. игра тогда, когда мы скажем два паса. Два паса. То есть я пас, как и ты пас. Тогда мы согласились, что да. Значит, нет, как бы. Больше, а -а -а. неч больше нечего делать. То есть... Uh, это пас не преферанса, а бриджа. Это пас, который может потом стать вистом. То есть ты можешь про -про пропустить ход, потом обратиться да. к игре. Да, на следующий ты твой ход, если ты игры. не закончил играть, да. я могу продолжить ответить. А вот два подряд паса, это все. Да. А, а там, по-моему, я, я тоже шапочно знаком с бриджем, но там вроде как три подряд, да, паса означают конец. Ну, у нас здесь два. А здесь два паса, и все, игра заканчивается. Да. А что дальше происходит? Вон, дальше, надо, дальше надо считать, чем она закончилась. Да, да. Есть, есть целевая функция, есть подсчет очков. Да. Э -э Значит, ну, во-первых, наверное, да. как-то вот эти считаются, да? Съеденные тобой, Да, съеденные мной. да. Ну, значит, и считается территория. Ага. Про камни-то более-менее все ясно. А, значит, есть территория, пустые пункты внутри моих, да? И есть недоеденные. Да. Они тоже считают, что этот камень погибнет неизбежно, поэтому я его снимаю. Я не делаю... Я не ставлю дополнительный камень сюда, я оставляю этот пространство Ох. пустым, и я имею право его в конце игры снять. Ага, после вот двух пасов так. ты снимаешь его? Да. Себе? Да. Так, понял. И у меня здесь значит, три очка территории. Так. То есть это пустые пункты, куда не, нельзя поставить живой камень белых. Так. Окей. А, ну давай как-нибудь... Нельзя живой, но все, я могу, но тогда ты съешь его. Да. Ага. Ты можешь, но все, что ты можешь, я съем. Ага. И это вот более-менее определение территории. За какое-то время съешь? Да. Вот, не, есть... не, не потеряв своих при этом. Ну, не потеряв своих ага. окружающих Независимо территорий. от моих ходов. Да. Вот как. Ух ты. Это какое сложное. определение конца это, игры. Это, а? это ужасное определение. Это ну, в смысле, ну, вот, это ужасное. рекурсивное, да, мне нужно... Да. Оно опирается на то, насколько мы с тобой оба умеем играть. Да. Нет, нет никакого четкого математического определения, что вот, там, не знаю, принесли судье или принесли да, да, да, оракулу, да, да, да, и он сказал, вот это территория, ребята, все, за это не ссоримся. Нет такого. Если непонятен статус, мы продолжаем это доигрывать и вот... Ну, Обалдеть. В меру, в меру нашего понимания игры оба выясняем, значит, кому это принадлежит. А если конфликт? Вот ты говоришь одно, я другое, и все, и в клинч. Тогда судья, да? А, тогда либо надо доиграть. То есть мы продолжаем делать ходы, начиная с того, кто из нас последний несколько пас. Да? Так. А, значит, продолжаем делать ходы, пока не станет ясно. Да. Какие-то камни там совсем не снимутся за ски, например. Да. Тогда станет да. ясно. Так. Вот, Либо, да, значит, в каких-то сложных позициях, там, зовем судью, если не, совсем не можем понять, что происходит, но это бывает очень редко. То есть на, международ... ну, там, на нормальном уровне соревнованиях это такое исключено? Ну, слушай, вот мне как-то объяснили правила, может, у меня объяснили еще так, что я какие-то осмысленные вещи делал, вот, я за все время турнирной практики судью не подзывал ни разу. О как? Да. Ага. Понятно. Если, если в шахматах там есть какие-то вопросы, типа, не знаю, вот 50 ходов без, без вятий прошло, тебе надо подозвать судью, чтобы зафиксировать ничью. Ну, я, я так себе представляю. А, да, да. да Вот у, на, у нас не надо, у нас все по договоренности между нами двумя. К суде надо только результат принести обалдеть, один или 0. Обалдеть, вот это интересно. А? Да. Так, отлично, значит, итак, три пустоты засчитываются тебе, как три мяча, да, еще? Да, нет? да. Я бы даже сказал, что вот эти в плюс к территории обычно съедут ко мне меньше, чем территории на доске. Понял. Потому что ну, не за всю чем больше наше понимание, тем за большую территорию мы просто отдадим. Я построю какую-то территорию, да? И она не будет вся заполняться своим камнем, потому что ты понимаешь, что это не зона твоих интересов. Тебе есть еще чем заняться на доске. А, но потом вот это все будет потеряно в результате. Но это все будет моим, да. То есть я уже с этим смирился, а на самом деле. Я... Типа того, да. Это... Вот такая, д... свою такая свою. договоренность, такое смирение происходит довольно рано для каких-то ага. областей. То есть, сейчас, вот это, например, здесь ты взял э, 9, 9, 9 очков, а я взял 12 здесь, да? Отлично, если вот я да. Посуетился. То есть здесь я взял больше. А, да. просто суммируется в сумме, да, кто сколько взял. Да, и у кого больше, тот победил. Все, понял. Вроде бы понятно. Ну так, плюс-минус, да. Вроде бы понятно. Вроде бы. Хорошо. Ну, наверное, а... есть какие-то подводные камни. Будут подводные не камни. Чёрные, не мы белые, забыли подводные. с тобой одно исключение из правил. Так. Давай его вспомним. Значит, очень внимательные и математически придирчивые люди могут придраться не только к тому, что у нас территория — это договорное понятие, но и к тому, как мы захватываем камни и как ставим камни в запрещенные места. Вот такая картинка. Ну что, ешь? Ну, съел. Так. Ну, позвольте, как это... Иван Никифорович, я тоже после вас съем. Ой! А-а-а! <связывая> цикл, <связывая> цикл! Цикл! <связывая> так. Так. это цикл. итак цикл, и, цикл, и так мы цикл, сидим, цикл, пока... Цикл. Значит, один из нас не зарастет бородой. <связывая> Вот. Но мудрые э, старцы давно поняли, что все-таки сидеть нужно за другими вещами. Там надо за водой сходить, например, или костер потушить. Ну вот. Значит, чтобы так бороды не отсидеть, придумано следующее. В тот момент, когда это возникло, да, вот возник как... Да. Допустим, Этот камень просто поставлен на доску, или это вышло из вот такой позиции, то есть этот ход последний, значит, я могу съесть. Okay. После этого ты съесть сразу не можешь. Это повторение позиции. Мы запрещаем повторение позиции. Да. Ага. Вот. Но ты можешь сделать другой ход. Какой-нибудь, который требует моего ответа по каким-то там тактическим причинам. Да? Шухер, да. шухер навести. Вот. А у меня есть выбор. Значит, либо продолжить какое-то движение здесь. Да? Либо здесь закрыть, либо еще как-то... Ну, короче, продолжить игру в этом районе. Вот. Либо ответить на твой ход. И если я отвечаю на твой ход, то позиция уже новая, правильно? И да, можешь есть. А я теперь не могу. <как> а мне мне царь надо царь искать, царь. да, где, где у тебя фуфер, где у тебя слабое я могу место, где. сюда поставить. Да. Сюда, да? Подожди, угу. Я сюда могу ставить, да? Да. А, ну, соединять, соединять свои камни всегда можно. То есть, ага. у, этого, то есть у этого камня, как бы как будто ноль дыхания, но это все свои, у него а -а -а. вот эти все дыхания. Ну я тем самым просто закрыл вот эту трудную тему, да, чтобы... Да, закрыл тему и все хорошо стало. Так, ага, да. Угу. Так, то есть повторение позиций э, запрещено. Да. Попробуем заполнить это. Хорошо. Так. Возьму это, пожалуйста, сказал фантомас. Так. Ну, теперь вроде бы все. Надо сыграть, да? То есть я буду делать почти без яни ходы, а ты покажешь, как это работает, да? Ну, давай я покажу, как это работает. Я какие-то еще вещи в процессе скажу. Да. Ну, то есть я как бы сейчас буду проигрывать, как я Павликову проиграл в шахматы, он комментировал. Кстати, эта партия, я не помню, вышла или нет у него, очень интересная получилась такая, веселая партия, как Цинк. я ему проигрывал постепенно. Да. Так, ну, мне пока ничего не понятно, но давай ага. я буду какие-то на наивные, да. на наивные действия. Значит, э, я полагаю, что думать нужно про две вещи в процессе игры. Первый момент, как твои камни соединяются, да. либо если они не соединяются, то как они живут отдельно. Uh -huh. да? так. А второй момент, где, где ты берешь территорию. Uh -huh. вот, например, сейчас эти кармы соединены сюда. Либо так, либо так. Они я, будут... с, я себе воображаю, что здесь соединение уже есть. То есть эту, эту цепочку ворвать да. не собираюсь. Да. Да? У меня нет, нет такого, нет слишком сложного тактического плана так. на этот счет. Значит, здесь соединено. Хорошо, договоритесь. Вот здесь есть моя территория. А, вот. ты ее сейчас отграничишь. Я ее, да, да, считаю, что тут два моих камня уже рядом с углом. А оно мне поможет угу. отграничиться и соединиться. То есть за тебя мы представляем вот такую цепочку, за меня представляем вот такую цепочку, ведущую так к да, краю. да. Причем да? чем больше, тем лучше, да, типа? Да. Но все это я не делаю, потому что там, это может чуть-чуть продавиться в результате твоих да. ходов, но не может глобально испортиться. Поэтому в начале игры я просто ставлю, да. обозна, обозна, обозначаю, что вот я здесь. Да. Вот. Давай я буду здесь. Ты не даешь мне отговорить огромную да, территорию, да, конечно. которая тут может последовать. Я говорю, я тут тоже живу. Так, если я сюда продолжу движение. Угу. Ну, тогда мы займем этот угол. Mm -hmm. Мали, маленький, но такой паразит, который не uh -huh. дает тебе берет свой маленький кусок, не дает тебе большой а если кусок. отлично, вот у тебя, скорее всего, есть своя территория. Если ты сейчас не будешь с ней бороться, да. Да. А теперь мы продолжаем как-то усили uh -huh. усиливать наши позиции занятые. Так, вот. ну ок. А, нет, ну вот так лучше. Да, Я можно, чем шире, тем богаче. Uh -huh. И эту позицию теперь надо учить, что тут, тут много каких-то чужих вокруг нее толпятся. Убрали. Так, если внутри моей большой зоны, окажется, кажется, мой случайный, но ничего страшного. Да? Ну, минус такой. Минус — это клетка, да, будет? Выясни, да, да, минус — есть... это пересечение. Вот. Ну, как бы нет нету причины ставиться совсем внутрь, да, как uh -huh. бы там оттуда, оттуда не растет никакая угроза. Поэтому я говорю, что лучше расширять. Вот куда это может расшириться? Давай. Сейчас. А ну вот я сейчас, э, вот если ставлю так, я имею в виду, что я попробую отградить эту или да. эту? Да, да. Ты, ты, ты, значит, вот, вот у тебя была такая линия, да. ты ее как бы надул, да. вот, надул вот столько. Вот э, от у меня больше одеяло. Давай. Ну, может так. Мне сложно представить, как потом будет все расти, да? Ага, ага. Может и вот так. Да. Есть, чем, чем меньше ты меня оставишь в пространство для, для движения, тем больше вот ну в ту да, сторону твою. Совсем вот так, ты будешь бороться, да? Если так. совсем вот так, да, то ты как бы бороться. мы в контактную борьбу вступаем, и там, как а -а -а. бы. Э, совсем в контактной борьбе плохо, потому что я, я пришел я первым. Начал да. давить на твою камень. Я понял, Возможно, я, саму... я первым его съем. Съешь просто, да. И тогда то будет есть, плохо. Да, тогда да. Тогда, то есть, наверное, скорее. Вот. Но да, на не, на некоторой дистанции, да, на это, дистанции, да, это да. самое эффективное. А -а и я займу свой угол вторым ходом. Ты занял... Это, это на самом деле уже все, да? Я здесь уже ничего не могу сделать. Да, Запас почти ничего. Да? Так, ну а я, например, ну, даже не знаю, ну, типа вот так. Хорошо, да. То есть ты зак закрыл вот эту, чтобы я не лез туда. Да. Нет, вот, этап, это, да. это тоже достаточно большой кусочек. Все равно, я, там, я имею в виду, что я в одной из этих двух да, представлюсь. Да, да, правда, да. все равно тебе остается как бы возможность... Да. Ну и дальше мы продолжаем это доигрывать. Допустим, я беру вот этот, вот этот кусок. Я уже важно. взял весь вот этот, да? Да. Так, я, допустим, вот сюда запер. Отлично. Ну вот в таком ключе. Да. да довольно мирно здесь получается. А мы делим большой, большой пустой пирог. Да. У кого больше захвачено пустоты, тот молодец. Ага, так. Ладно, так. Я предлагаю на этом пока остановить. А. Да, то есть, в как партию. бы нужно представить себе, что будет вот так. Да, ну а может быть. Да, давай давай больше, услов, больше, условно да, дорисуем, да. Ага. что будет. Будет какой-то забор. Мы его достроим до конца, не объясняя, как, как именно в процессе игры это да. происходит, как будто это понятная такая вещь. Ну, допустим, да. Я допустим, кто-нибудь поймет. Чуть больше здесь. Угу. Эти две у меня пошли, допустим. Да, в процессе мы можем еще друг друга как-то потолкать. Да. В этих спорных местах. Ну вот так, да, например, вышло. Да, вот на надо завершать вот так, или тут уже как бы... Ну надо, да, по идее. По идее надо, чтобы не проник, да, сквозь этот. Вот сквозь не пройдет. То есть вот этот вот это ты уже внутрь себя ставишь. Если, да. ты, если ты соединяешь вот так, снаружи, да. да, то... Лучше вот так. Отлично. И вот так. И вот А этим мы занимать не будем, да? От них. А вот как здесь происходит вот с этими, значит... Ну допустим, игра закончена, да? Я да. пас, ты пас. Что теперь происходит? Вот... Э или нет, не то, что закончено. Вот, допустим, я думаю. Хочу ли я пойти сюда? Думай. Зачем? Давай вот с этого начнем, да? Если я пошел сюда, ты меня... А, нет, ты не съел, да? Да, я тебя есть не собираюсь, потому что это все единая группа, да, у меня нет шансов ее съесть. Мне нужно вот столько камней выставить, пока ты закроешь глаза, так сказать. Так, ну, то есть здесь не очень понятно вообще, что кому. Ничего никому не будет. Ничего никому. А, и здесь тоже, да? Это нейтралка? Да. Это и она никому пункт. не пойдет. Да. И эти ходы бессмысленные, они как да. бы пустые, можно сказать пас вместо этого. Все верно. Значит, я говорю пас, ты говоришь пас. Да. И мы считаем территорию, да? После этого, да, чтобы, чтобы ничего не перепутать и не сдвинуть, мы заполняем эти пункты все-таки по да. очереди. Кем угодно, да? Да. А, то есть, ну, Кем бы... угодно, но, получ... но, но... но с... Пас, с... Пас, соблюдая да? очередной... Нет, это а? уже после пособия. То, то есть после этого мы уже не можем ни о чем там передоговариваться, Все. Все, ничего не должно слететь. вот. Все, ага. Ага, вот. А теперь мы можем, поскольку совсем пустых нет, есть твои пустые и мои пустые, да. мы можем двигать внутри территории так, чтобы было удобно вот это... посчитать. Вот это тоже, да, или нет? М? Вот это нужно поставить или не нужно? В данном случае нет. То есть, если ты скажешь, что это отдельная группа, я все-таки твой один хэль смогу захватить. Ага. Да. Но бывают ситуации, когда в процессе заполнения нейтральных пунктов, да, угу. как бы нейтральных, мы все-таки узнаем, что где-то еще нужна дополнительная защита. Так, так может быть. Ага. А мы на одну очку меньше получаем. Да. Ну да, но здесь уже я... Иногда критично. Не узнал, да? да, здесь совсем не нужно. Так. Хорошо. Так, теперь представим, что мы что никто никого не съел. Да, ну, значит. Вы вы... А бывает, да, такие полностью мирные партии. Да, да, да. А давай представим, что где-то где вот ты меня съел. Так. Да? Что ты с этим камнем делаешь? Ты его вычитаешь из моих накоплений? Ну да. Я просто ставлю сюда. Отлично. А теперь можно подвигать mm -hmm. и посчитать. А ну и все, можно считать, да? Да. А, дальше уже все, все это не важно, потому что мы. Да, по потому что мы как раз заняли нейтральные, теперь мы, нам некуда ошибиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну что, вспоминаем таблицу умножения. Да, и, и помним, что плюс один всегда. То есть это не 7, это 8. Ну, как бы узлов больше, чем единицы. А, уз да, узлы считаем. Да, то есть 6,8, 48. 47 у меня получается, да? 47. Mm -hmm. 47. Так. Так. Окей. А здесь, соответственно, дважды 13, 26, да? Да. И дважды 11, 22. Уже 48. Уже больше. И еще немножко. Да. то есть первое правило. Мне вот это интуитивно О! не было ясно сразу. А, первое правило, то, что у края всегда больше обычно бывает. У края больше получается. Как с арбузом. Да. Ага. Как, как с многомерным. Слушай, мне вот так вот на глаз не было, очевидно, да. А угу. тут на 6 больше, да. На, на, на 6, на... На больше чем 6, на 12 на Да, но, значит, мы, заб... <как> мы посчитали очки и мы Я вспомнил, что еще одно правило мы забыли так. Но, но, но значит, оно относится к таким договорным местам Оно появилось позже всех из правил Поэтому его не так стыдно забыть так. А, Значит, правило в том, что я ходил первым Да? Да э, Тебе нужна какая-то компенсация на этот счет Ага Вот, поэтому я отложу свой Я шифры. помню брендер, она огромная да, В вроде она в том, что мне нельзя делать некоторые вещи в процессе, да, да. а здесь в том, что я, как бы, не, некоторый штраф в конце, и небольшой. А, угу. Значит, тебе 6,5 очков еще. Вот так? Да. Ага, ну здесь 12 было. Да. Понятно, то есть э, оценивается, первый ход оценивается здесь 6,5 очков? Да. 7 многовато, 6 маловато. Ну, спорное место до сих пор. То есть где-то считается, что 7,5 в самый раз, где-то что 5,5 в самый раз. На маленьких досках иногда там 4,5%. Ну, ну да, тут зависит вот. от размера, да. Ну а, да, а. да. О, как интересно. 6,5, то есть 13 пополам, да, то есть длина доски пополам. Ну, это. У меня это не такая связь. Ага. И она какая-то сложная. А, собственно, это. Было очень долгое время, вот, если, если в рензю, там в какой-то момент стало понятно, что первый выигрывает, да. и просто на классе берет и первым, первым делом выигрывает, вот до того, как ввели дополнительные ограничения, да, то здесь не было понятно. Стало понятно только типа, в веке 18, когда собрали честно статистику, а -а -а. посмотрели на нее и такие, что-то все-таки надо подкрутить, знаете, давайте немножко подкрутим. В вот. ну, ну, поскольку... 18 веке была уже такая статистика, да, где-то огромная, ну, да? Может, может быть, Ничего я себе. на ошибусь, но как-то так. Обалдеть, вот это да. А вообще она, типа, очень старая, да? Да, так 4000 лет, будем думать. То есть она самая старая, наверное, из всех вообще, да? Ну, это... смотря что донат, считать да? игрой. Если считать игрой, что, я не знаю, младенец ползает и радуется жизни, ну, то понятно, она не самая да, думаю, да, то есть вот Если считать игрой, что, я не знаю, обезьяна да? залезает на дерево, на перегонки, она тоже не самая а, тоже не сам, Ну, да. Ну, такая институальная но. игра с но, явным... да. но правила менялись, да? То есть, 4000 лет назад она была там чем-то более простым. М Или мы не знаем, например? Не очень знаем, но мы знаем, что поле было всегда примерно такое. Вот. Было старое правило, например, что игра начинается не с пустого поля, а с двух, а с двух, ко, а с двух камней черных так и белых так. А, -а, -а о, интересно. Вот это правило самое древнее, но его отменили. Отменили. Более <свят> того, <свят> значит, это стра стра страшная вещь. Вот про дебюты. Да? Перейдем к дебютам. О, дебюты. Да. Значит, последний раз дебюты очень сильно испортились. Когда пришел компьютер и начал человека обыгрывать. Да. Да, потому что оказалось, что человек в некоторых дебютных вариантах, там, много лет разрабатываемых, не разбирается, ни шиша. Ага. Ну как ни шиша. То есть. Ага. Конечно, в чем-то разбирается. Там ты туда, я сюда, да, потом ты, ты сюда. вот. Но в некоторых деталях возникают такие сложные вещи, что, в общем, все можно переписывать заново. Вот. Значит, другой момент, связанный с дебютами, вот как раз про то, что два, два камня здесь, два камня там. Да. Эти два камня были обязательно вот такие. То есть они в точках 4 и 4. Так. Что здесь это тоже координаты, да, есть какие-то? Да, здесь есть координаты от, начала, от, от, уг, от угла. 1, 2, 3, четвертая линия и четвертая линия. Это будет камень какой? А ну, соответственно, 3-4. 3-4. А это и гаусовые числа. 5 плюс 5и. 5-5, да. да, окей, так вот, значит, для этих камней дебют, дебют какие-то были, то есть, там, если я приближаюсь к этому камню, ты можешь отступить в эту сторону, и известно, что это лучший ответ, вот А для, а для этих камней 3-4 долгое время, соответственно, дебютов не было Вот так, в смысле? Да И тут тоже, да? И, и да, в, в любом углу доски то есть мы угол обычно рассматриваем как отдельное место, где возникает какое-то столкновение, какой-то дебют. А дальше ага. в другом месте, дру, как бы другая игра. Угу. так. Вот. Так. Ну и допустим... И какая я... была дальше ситуация. ну есть они не были разработаны для этого, да? Они, Ну, они были в отстающих дебютах. То есть пришлось разрабатывать... Ага. Позже. Фишеровский шахмат вспоминается всегда в этом смысле, который расставляет на первой mm -hmm. горизонтали случайным образом фигуры. Нет, но ну, про, вопрос в том, что в, в, в современной редакции, правило, да, там я могу пойти сюда, ты можешь на это ответить каким-нибудь нестандартным таким да. ходом, да, 3-5. Да. Да. Вот. И это значит, что как бы, во всех дебютах нужно разбираться примерно одинаково. Ну да. А. Неизбежно. То есть, здесь, ну, да, ну да, здесь нет дебютов с чистого листа здесь. Да. Ну, как бы да, понятно. Угу. Значит, еще есть разговор о дебютах, но это разговор уже такой серьезный, видимо, удачивый. Да. Можно, можно долго рассказывать, не знаю, вот на то, какие варианты есть здесь, прочитать лекцию. Понятно. Да. Ясно. Слушай, ну, первое ознакомление прошло. Я узнал правила, Я ничего не понял о том, как играть. Это, это, ну, это, это нормально, называется. это обычная история. Да. Вот. Ну а хочу, э, так сказать, хочу, э, прежде всего, спасибо тебе огромное за введение, а я mm -hmm. хочу, пользуясь случаем, прорекламировать мероприятие по игре ГО, да. которое состоится во Владивостоке, да, в Владивостоке. Верно. Ну, собственно, расскажи про него пару слов. Это важная для российского ГО история, потому что как бы ГО в Россию пришло поздно, веки, в 20-м, да? Ага. Значит, в это умеют играть в Японию, и чтобы позвать... Людей, которые играть умеют, чтобы они тебе объяснили, что делать Нужно очень постараться Я думаю, почему Владивосток Чемпионат мира среди любителей Владивосток, потому что нельзя сразу оттянуть одеяло в Москву Например, да, или в Петербург Японцы не до Владивостока, понятно Да, до Москвы А до Владивостока, что Да, значит, это первый раз вообще Когда чемпионат мира среди любителей И вместе с ним фестиваль «Год для всех желающих» Проводится не на территории азиатской страны Вообще впервые в истории. Впервые в истории, и это сразу мы? Да. Офигеть. Потому что мы молодцы. Приятно, да. И вы были посмотреть, какие мы молодцы. Вот. Ну, тогда ссылку вот здесь в описании будет на то, где во Владивостоке и когда. Это будет в июне, да? Да, в начале июня. Так что, друзья, играйте, выигрывайте. Круто. Михаил, спасибо огромное. И до новых встреч. Ура. Откуда привет.